Здравствуйте! В этом видеоролике мы поговорим о том, как установить и настроить плагин для браузера для работы с подписью на USB-носителе в сервисе. Для того, чтобы установить плагин, перейдите в раздел «Реквизиты», значок шестеренки в верхнем меню. Далее откройте вкладку «Электронная отчетность». Кликните по ссылке для скачивания плагина для операционной системы вашего компьютера. Далее потребуется перейти по ссылке в первом пункте открывшейся инструкции. После этого начнется автоматическая загрузка файла для установки плагина. Дождитесь окончания загрузки и кликните по этому файлу. После запуска файла для установки подтвердите установку плагина, кликнув на кнопку «Да». Далее установка будет произведена автоматически. Дождитесь ее окончания и кликните «Ок». После этого необходимо установить расширение для браузера. Для этого в тексте инструкции от CryptoPro» пройдите по ссылке для вашего браузера и установите расширение, кликнув по кнопке «Установить». Результатом успешной установки станет сообщение от браузера. Его можно закрыть. В меню «Пуск» вашего компьютера найдите папку «CryptoPro» и кликните по строке «Настройки ЦП». Далее скопируйте текст ссылки из инструкции в разделе реквизиты «Электронная отчетность в сервисе» и вставьте его в соответствующее поле на странице настройки АЦП. Нажмите «Плюс» и кнопку «Сохранить». На этом процесс настройки плагина завершен. Благодарю вас за внимание!